Приветствую зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, мы возвращаемся домой. Я решил попробовать взять и устроить войну с Речью Посполитой, потому что у меня сейчас уже очень большой можно отряд собирать в 94 человека, плюс к тому же очень большие проблемы у королевства Швеции, как раз таки из этого в основном я хочу начать войну, чтобы помочь им выдержать этот натиск от Речи Посполитой от других государств. Так что я забираю сейчас самых топовых своих воинов из своего замка. Только, правда, нам придется еще и назад дальше вернуться, потому что здесь, конечно, совсем не все у меня мои топовые юниты. Посетим давайте-ка Костеляна. Так, я забираю своих новобранцев. Еще хочу я шотландских мечников, еще хочу пилотых гусар, панцирных казаков тоже. И все, пока. Мне надо расположить здесь гарнизон для, для еще пока. Так, ага, пикинеры все сюда, давайте-ка. Драгонов я тоже здесь оставлю, а вот, вот этих воинов я с собой заберу. Так, Байрак, конечно, тоже оставайся. Вот этих воинов я все заберу, при этом надо вернуться еще и дальше в Кильбурун, потому что там у меня. Или нет, не в Кельбурун, а в Измаил. Там у меня были тоже, по-моему, нукеры неплохие. Надо их тоже там забрать. Так, ага, расположить здесь гарнизон. Так, так, так. Байраки, черкесы. Ну, черкесов заберу. Нукеры вот топовые забираю тоже. Осагбей и ветераны тоже вас забираю. И все, по-моему, да? Здесь больше так-то особо хороших нет воинов. Ну, еще вот нукеры. Так, к центру города кровать... А, нет, нет. Ладно. Едем еще тогда в деревню Буджа... Будждак, потому что тут мне деньги должны были прикинуть. Отлично. А то денег у меня маловато осталось. Надо бы хоть чем-то иметь еще что-то в походе. Так, приезжаем. Расположись в гарнизон. Забираю, давайте-ка, всех Нукеров. Так, кто тут еще у нас? Ну, таких топовых больше воинов-то и нету. Надо, значит, сейчас идти к центру города. Здесь Диздарк, раз мне должен был Нукеров перекинуть. Отлично, забираю своих новобранцев. Еще давай-ка Нукеров. И Асакбеев. Все. Так, теперь по поводу того, что у меня сейчас есть с собой. 95 человек у меня имеется. Из них в основном все очень хороши. Можно даже, в принципе, с таким составом войск идти вперед в атаку. Я готов это сделать. Ну что ж. Давайте идем тогда еще в Килью сначала. Да. Забираю тут налоги. Опа. Тут разбойники оказываются с какого-то фига. Ну ладно, давайте в атаку, конечно же, убьем этих разбойников херовых. Откуда они тут взялись, непонятно. Я за это им сейчас отомщу очень сильно, что они решили раскрывать мою деревню. Атакуем их, ребята. Рубай, козлов. Рубай. Так, просто два попадания. На, нахер. Ловите, называется. Пилюлю. Вяч. Да, вот так вот. Еще продолжаем. Вечеринка только начинается. Идите сюда, сукины дети. Рубай козлов, рубай. Да, продолжаем убивать их всех, рубайте, рубайте, рубайте. На, нафиг, на. Нафиг. Good job, man, good job. На. Великая победа, ребята, великая победа. Надеюсь, больше сюда не приедут всякие воры, убийцы и прочие нехорошие люди. У нас погибло два человека, кстати, два нукера. Ну ладно. Отказаться, конечно, заметив, что это лучшее население. Так, похоже, наш Баскак изучал математику в самом Багдаде. Общи, твой глаза не успеешь моргнуть. Дети ходят в школу, может, стану, станут кадиями или муфтиями. Понятно все. Заезжаем еще тогда в Казикермен. Мне здесь надо получить мои войска. Потому что у меня раз уж ушли несколько нукеров, к сожалению, погибшими, то, значит, можно здесь взять кого-нибудь. Отлично. Черкеса передам. Кстати, давайте лучше возьму я топового нукера. Вот так вот сделаю. Ну и поехали сейчас дальше. Поехали в сторону, наконец-таки, шведского королевства. Так, ага, тут, блин, конечно же, меня обсчитали везде. Кстати, я забыл саблю из Булата, но и фиг с ней забрать. Я думаю, что... Это сабли из Булата ничего бы и не сделал, такого супергигантского. Так, Ордаш. Ага, в Ардаше, кстати, нету денег. Ладно, тогда едем в Лещиновку. Лещиновку посещаем. Тут тоже, к сожалению, денег нет. Ну, значит, наверное, хотя бы в Переславе должны быть деньги. И тоже в Переяславе нету денег. Вот это да. Так, пройти к центру города. Сотник. Ты мне дашь людей новых? Так, да, он даст мне новых людей. Давай-ка тогда еще запорожских кавалеристов. И еще... Ну, больше пока никого тогда не надо. Так, у меня сколько теперь воинов. Кстати, я так понял, есть небольшой бак в игре или нету? А, нет, нет. Мне показалось, что есть небольшой бак, что если я беру людей, то они мне достаются. Оказывается, нифига, они, похоже, куда-то делись, даже не ясно куда. Заворожский кавалерист. Вообще непонятно, куда они делись. Они, видимо, тупо исчезли. Потому что я их, по идее, забрал, а они так и никуда не попали. Ни в крепости, ни куда-то еще. Ладно, едем к нашим шведским друзьям, наконец-таки. Так, едем, едем, едем. Я не знаю, можно ли будет на, тупо напасть, но по идее можно будет тупо напасть на кого-нибудь. Потому что я помню, так можно было у каждого, даже у супер хорошо, который к тебе относится, полководца, можно было тоже взять тупо и по идее ему э, сказать, типа, ты мне не нравишься, давай с тобой повоюем. Типа такого что-то. Так, ну что ж, крепость Двинска осаждается и похоже там кто-то стоит. Тут стоит какой-то польский командующий. Но сначала давайте-ка поговорим с этим губернатором. Карл Густав, крепости Дарпат. Хорошо. Крепость Дарпата, она где? А, вот она. Ну, давайте я туда съезжу. Так, Карл Густав, здравствуй. Рад тебя видеть снова. В общем, тебе письмо передают. Так, правда, дай-ка посмотреть. Отлично. Пам-пам-пам. У меня вопрос, а где я должен взять тогда эту девушку, которая мне была написана? В Элеонора к Карлу. Так, сведения получено 7 дней назад. Попросила забрать Элеонору из Новгорода. Так, подождите-ка. Сейчас я посмотрю в интернете. Так, ребята, я понял, в чем дело. Оказывается, и вправду была эта Элеонора в тюрьме. Только почему-то мне об этом никто не сказал. И сам тюремщик сказал, что никого нет в тюрьме. Ну, Короче, мне наврал наглым образом. Давайте-ка заезжаем в крепость. Заезжаем по внутреннему дворику. Давайте, давайте, давайте, быстрее. Иду к этому тюремщику, он конечно говорит, что никого нету, хотя непонятно, по идее он должен мне было все отдать и как бы сказать, вот Леонора ваша, типа все нормально. А почему-то он говорит, ни черта нету и в общем-то иди отсюда по дорогу, по здорову. Ну давай-ка мы с тобой поболтаем еще раз, хочу поговорить. Так, кто сейчас в заключении, никого нету. От хозяина, так, так, так, Тут недалеко валялся кошель, отлично. 100 талеров ему даю, и что же я вижу здесь? А я ничего не вижу. Так, неожиданно. Давайте-ка посмотрим, что здесь написано. Надо бы из города лорда забрать Элеонору, навести, навесту, ой, невесту короля Швеции привести ему. забираем из тюрьмы и направляемся на поиски Карла. Но через некоторое время... Так. Чё к чему вообще? Интересно. Так, интересно, интересно. Ну-ка, надо посмотреть где-нибудь еще тогда описание прохождение так с герасимом после боя вами воевода воевода просят доставить трое гостит в новгороде к королю охранник тюрьмы в новгороде выдаст вам все необходимое чтобы попасть ему зайдите в новгород где в кабак выйдите из него вручную через идите, прямо пока я справа не увидите солдата это и есть охрана тюрьмы после этого к вашему отряд приснится элеонора так интересно не провалил я случайно уже задание это, потому что у меня такое подозрение, что так оно и есть. Я уже просто не смогу его выполнить по-нормальному. Ну ладно, давайте так поступим, выйдем из крепости. Точнее, извините, из кабака выйдем. По сути, я там же точно появляюсь, где я до этого появлялся, так что ничего нового. Хотя, что это вот там впереди человек? Ну, конечно, что там написано? Зайдите в кабак, выйдите из него вручную, идите прямо пока справа не увидите видите, солдаты. И это и есть охранник. Я справа вижу же солдата, да. Чё к чему? Страж тюрьмы, ну-ка. А, я вот твои воды, блин. Ну вот и отлично. Сейчас вещи погрузим, можешь вести гостю. Гостью. Почему? Интересно, вот по идее она в тюрьме сидит. Но вот если я в тюрьму захожу по-нормальному, то на самом деле там нету никакой Элеоноры. Небольшое упущение, как мне кажется. Так, ладно, в отряде у нас появилась Элеонора. Ну, обычная какая-то бомжиха, <смех> скажем так, выглядит она далеко не как принцесса. Ладно, едем в Дарпад крепость. У меня 90 сколько? 99 человек, это еще кто ко мне присоединился. Помимо самой Элеоноры, стрельцы еще присоединились, нифига у вас, ребята. Да, можно таким образом вполне воевать даже с <смех> поляками на равных. Ладно, едем в Дарпат. Уже остается совсем немного. Послушай, Персик, мне, я должна кое-что тебе рассказать. Uh, послушай, Элеонора, сначала давайте-ка прочитаю, какие варианты там будут и что вообще ей будет, если не обращаю внимания на плащ помолненный. Отвозим Карлу. Uh, нету. Сжалимся над Элеонорой, отвозим к, к отцу. Отец благодарит ГГ и просит uh, передать письмо царю-батюшке, которым ГГ должен отправиться царь же при, разг... при разговоре с ним видит крест, который герою дал Герасим. Угу. Сжалимся. Обращаем внимание, нету. Что значит нету? Хм. Сейчас давайте-ка здесь я еще прочитаю где-то где еще было описание. После этого так ну, ну, ну, присоединяется, потом должны побегать найти Карла. Там найдете, скажете, что доставили приманец, он даст награду, попросит вас доставить. Письмо с благодарностью. И эти вы в Москву, передаете письмо царю, и он просит вас преклонить колено, и видит вас, на вас, у вас точнее крест Дмитрий Когда вы его найдете, скажете, что доставили его племянницу. Угу, понятно. Не внимание внимания, отвозим Карлу, сжалимся, отвозим к, царь, к отцу. Ну ладно, давайте-ка я... Давайте-ка я, наверное... С ней поговорю. Слушаю тебя. В Новгороде Яртань мне могла раскрыть. Тамошний воевода хочет сразу всем угодить. И Новгородскому вечию, и Московскому царю, да и перед шведским королем желает выслужиться. Он тебе не сказал, тебе, кто я такая на самом деле? Так, видимо, нет. Ты кто что ты такая? Я не родная племянница Карла. Я бывшая жена его, племянника Олафа. Меня зовут Алефтина, я единственная дочь боярина Никиты Адаевского. Меня выдали замуж по настоянию короля Карла. Но мне сказали, что тебя держат в заложницах в Новгороде. Тебя обманули. Мой муж Олов умер три месяца назад от обжорства. Да, это интересно. Сразу же после похороны я сбежала в Новгород, но воевода, боясь гнева Карла, решил выдать меня обратное. А упирался только для вида. Для меня это ничего не значит. Едем дальше. Стало быть, тебе не очень-то и хочется в Ленштейский замок. От физик, батюшки. Ну что же, была не была. Едем к твоему отцу». Ладно, я, в принципе, не против ухудшить отношения со Швецией, потому что, честно говоря, мне шведы вообще не интересны. Не в том смысле, что я их там, не знаю, ненавижу или еще что-то, а потому что у меня просто навсего с ними и так никаких отношений особых и не было. И это самое, так сказать, не мне малоинтересное фракции, все, которые были. Тем более, что сейчас у шведов полная жопа, им совсем не до меня, и поэтому, можно сказать, вообще все отлично, чики-брики, и... Я могу даже в принципе шведов попробовать осадить, <laughs> почему бы и нет, потому что если иметь в виду, что их там сейчас полностью уничтожат, то ну, для меня это вообще ничего не значит. Так что так. Не, ну ладно, я конечно осаждать никого не собираюсь, воевать ни с кем тоже не хочу, еду просто в сторону. Куда мне надо ехать-то? Никита Ядаевский, а где он сейчас? Он где-то в Изюмской крепости, я так предполагаю. Ладно, тут у нас есть дезертиры которых можно разорвать просто на куски. Ну ладно, я, пожалуй, это делать с ним не буду. Мне надо сначала ехать к Андрею Хованскому. Андрей Хованский, здравствуй. Как твои дела? У тебя есть задание. Ну тогда я хочу узнать, где Никита Адаевский. Не подскажешь мне, ты. где он сейчас? Так, ну сейчас выборги. А, ну окей, выборг это его, похоже, новая теперь резиденция. Едем, значит, в выборг. Потому что он был захвачен. А, и, кстати, наверное, выборг теперь захватывают сами шведы, я так предполагаю, верно? Вот это сейчас прикол, да, я приезжаю, там целая куча шведов, надо их сначала разбить будет, потом, типа, уже можно будет поговорить с Никитой Адаевским. Так, Бутурлин, ну, понятно. Да, кстати, реально атакуют они его. А я могу им помочь вообще? Никита Адаевский, ух, там сколько врагов. Ну, давайте я сохранюсь ради прикола. Так, ага, пробраться. А, я могу поговорить просто с Никитой Адаевским. Здравствуй, как твои дела? В общем-то, я достал тебе Элеонору. Долго же я до тебя добирался, воевода. Привез тебе из Новгорода, дочь. Вот спасибо тебе за службу такую, сударь. Без щедрого вознаграждения тебя не отпущу. Может, я еще чем могу послужить? А, можешь, сударь, поезжай в Москву и передай царю Алексею Михайловичу мое послание. Так, ну ладно. Хорошо. А, так, счастливого пути, персик. Короче, понятно, все закончилось отлично. Я успел до того, как его разбили в Выборге. Так что можно теперь ехать обратно. Можно ехать теперь в Новгород, причем у меня и уже уровень прокачался. Мне надо повышать еще, что я хотел. А, я еще хотел харизму повысить себе. Плюс еще лидерство, плюс еще можно больше людей набирать. Это прикольно, это очень хорошо. Я причем возьму, наверное, давайте-ка гранаты раскачаю. Так, что среди оружия? Ну, конечно же, двуручное, наверное. Можно еще одноручное, можно огнестрельное. Тут, в принципе, все у меня средненько, усредненно. Так, задание есть? Нет никаких заданий. ну тогда давайте-ка я еду все-таки напрямую в Москву, мне же так сказали, письмо царю, а нет, не сказано где Алексей Михайлович, понятно, понятно, да, мне интересно, где Алексей Михайлович сейчас, он в Москве, А, ну тогда все понятно, едем в Москву, у меня почти 100 человек, причем я так понимаю, кстати, когда я приеду к Алексею Михайловичу, то моя вся армия просто резко пропадет, Поэтому есть небольшой интересный момент, надо куда-то войска мне придеть. Ну а куда войска деть, конечно же, я думаю, надо вернуться домой Домой ехать крайне тяжело, крайне долго, надо ехать в Переослав Едем сначала в Переослав, значит, оставляем там армию, и потом уже погоним в Москву Потому что сначала надо именно разобраться с этим делом Заберите свой заказ, к тому же, да, мне надо заказы забрать а вот, кстати, по поводу того, что вообще с броней, она у меня исчезнет, насколько я понимаю, после того, как я наведуюсь в Москву. Придется, наверное, потом еще раз заказывать. Ладно, я пока что прихожу сюда, просто гарнизон здесь оставляю свой, всю армию практически перекидываю. Причем ветеранов стопроцентно перекидываем. Можно оставить каких-нибудь бомжей, я не знаю, таких более-менее воинов. Например, панцирных казаков, например, черкесов, асакбеев можно оставить. Конечно же, колаты гусары пускай идут в крепость, обороняют ее. Так, слушайте, у меня же еще вообще-то под контролем Черкаск. Мне надо еще в Черкасск тоже наведаться. Я уже давно там не был, блин, давно ничего там не делал. Надо в этом городе тоже побывать, а то так рано или поздно там что-нибудь может случиться нехорошее. Так, приезжаем в Черкасск, мне просто насыпают денег не знаю чего, блин. Спасибо, ребята, спасибо, конечно, я рад этому очень сильно. Армей тогда и саблю пока забирать не буду, потому что я боюсь, что они просто пропадут. Когда мы начнем тусить в тюрьме, меня могут просто забрать все и вообще останусь без всего. Вот, будет классно. Так, по поводу развития города. Давай-ка назначим кого-нибудь. Назначим гонца. Гонец есть, мытник есть, нет мытника. Давай-ка тогда мытника. А здания какие у нас имеются Засики нету, давай-ка тоже поставим засику И все, уходим отсюда а, К центру пройдем Воевода, что это нам, может какие войска дать Мушкетеры Немецкого строя, пекинеры немецкого строя Калмыки Так, стрелецкие копейщики Боевой холоп, стрелец нового строя Поместный кавалерист Московский рейтер, боярский дружинник Короче, такие прям хорошие добротные войны ну, давай, во-первых, боярского дружинника. Мне эти солдат понравились, я их видел в бою. Московских рейтеров еще. Мушкетеров немецкого строя. Станишник, кто это такой, интересно? Станишник. Какие-то, наверное, так себе воины слабенькие. Боевой холоп. Ну, нет, боевой холоп, я тоже помню, что это так себе. Стрелец нового строя еще возьмем. Ну и, в принципе, все. Можно теперь пройти к нашему гарнизону, посмотреть, хоть кто тут у нас есть. Шведский рейтеры, у меня и запорожские кавалеристы, я их сюда привозил. Московский рейтеры, кстати, вот как они выглядят. Да, неплохие войны, боярские дружинники тоже очень много. Короче, я смотрю тут прям такой гарнизон, ну отнюдь не фиговые. Хороший гарнизон, хотя если учитывать, что Московское царство сюда приедет со своим огромным войском, то я боюсь, что отбиться будет невозможно. Ладно, гоним, короче, в сторону Москвы, заодно заедем в обоинь. А что по имуществу? 103 тысячи у меня. Что-то мне кажется, я немножко поспешил. Денег что-то у меня слишком много. Теперь у меня 120 тысяч. Так, банковский счет. У меня там уже по 160-742 тысячи денег. Это означает, что практически один лям у меня. Ну, даже не практически, а есть один лям. И, конечно, я оставил лучше немножко денег в Черкаске на всякие пожарный всякое может быть. Проедем к центру города, купеческая гильдия. Забирайте, давайте, некоторое мое количество бабла. Какое-то количество я заберу с собой, потому что все равно может всякое произойти в пути. И лучше что-то иметь с собой в кармане. Ну и к тому же я не уверен, что в тюрьме у меня полностью все отберут, в том числе мои деньги. Так что едем, как есть, сейчас в Москву. Ой, блин, еще целая куча сейчас налогов. Да, налоги, налоги, налоги, налоги. Блин, жаль, нельзя одной просто кнопкой все это пропустить, потому что ну, это капец, столько всего надо смотреть. А если у меня было бы, наверное, уже, например, городов там 20, я бы это нажимал бы лет, наверное, 10, пока все пропущу, все сообщения. Ладно, доезжаем сейчас до Москвы, практически уже в Москве. Что, Алексей Михайлович здесь, кстати, давайте-ка мы с ним поговорим. Приезжаем к Алексею Михайловичу, тут еще множество всяких князей, типа на Васильева, потому что больше некуда деваться им. Так, Черкасск мой. Да, я понимаю, что он твой. А, так, выгодное предложение. Деревня, однако, несколько месяцев уже не перечислять денег. Хорошо, я выполню задание. Сейчас нет никаких заданий, тогда до свидания. Алексей Михайлович, здравствуй, царь. Приятно тебя видеть. Я, в общем, задание хочу выполнить. Нет задания, тогда я доставил тебе письмо. Государь, боярин Никита Адаевский поклоны бьет за спасение его дочери. Ну что ж, спасибо за службу. Кто ты и откуда? Да, интересно, почему... Алексей Михайлович не помнит, то, откуда я и кто я такой. Меня зовут Персик, я хочу поступить тебе на службу, сударь. Ну что же, добрые воины нужны Московскому царству. Подойди поближе, преклони колени. Да, Алексей Михайлович, слушаюсь, государь, что за кресто тебе на шее? Он не знаком. Точно такой же хранится в оружейной палате. Эти два креста были изготовлены по приказу Ивана Грозным для его сыновей. Где простой воин мог его раздобыть? Вообще, я непростой воин, у меня как бы уже 5 владений есть, и там целую куча деревень, поэтому считай меня, по сути, новым твоим вассалом. Нет, даже слушать не буду, этот крест может быть лишь у самозванца, либо у его отпрыска. В тайном приказе всю подноготную выведают. Стража взять его, черт подери, охранник тюрьмы отвернулся, и это было последним, что он успел сделать. Ну, короче, начинается игра, начинается игра. Прикол в том, что если я здесь сейчас умру, то это будет конец всей игры. Давайте, кстати, умру вроде прикола. Только я не помню, правда, где сохранение. Ну давай, убей меня. Убей меня, я сказал. Ну давай, давай. Побег не удался, вас поймали на следующее же утро отправили на плаху после тщательного допроса заплаченных дел мастера. Ну и все, короче, конец, ребята. Мы закончили игру. <laughs> ну нет, конечно, я не закончил игру, нифига. Хоть и.. Меня порубали, но я на этом не заканчиваю совсем кампанию. Так, вообще я сохранился очень далеко. Вот в чем проблема. Мне сейчас придется, блин, ехать опять. Отвозить войска. Поэтому я а давайте пропущу это все и промотаю. Ну что ж, мы продолжаем прохождение мутенблейда огнем мечом. С вами Веном. Начинаем новое видео. Москва. Алексей Михайлович. Ну да, прошлая попытка не увенчалась успехом. Меня зарубили в тюрьме. Теперь же мы опять с ним поговорим по поводу того, что... Вообще, как бы, я тут нехороший человек. А, подождите Он же сказал, да. что заданий нету. Я еще раз нажал, появились задания. Так, Яков Черкасский. Кстати, задание выполнил его. До этого я думал, я его не найду. Наконец-таки я его нашел. В общем-то, Алексей Михайлович, здравствуй. Понятное дело, что с письмом, что он не знает, кто я такой, что за крест. Боже мой, я, жд... я даже и знать не хочу. Стража взять его, убить его. Короче, я начинаю здесь мотать из этой тюрьмы. У меня, кстати, осталось мое оружие, что самое забавное. Мое супер-мощное оружие. Я могу просто им рубать головы спокойно, этих стрельцов. В принципе, чем я сейчас и занимаюсь. Дерьмо, меня тут убили. Меня убили в спину, просто застрелили, как шавку. Ладно, еще раз пробуем. Еще раз пройдем к Алексею Михайловичу. Здравствуй, Алексей Михайлович. Я тебе письмо доставил. Да, в общем-то, не хочешь знать, кто я такой. Я это понимаю. Но я... Ой, блин. Кстати, пистоль-то оказывается. Я думал, это обычный какой-то пистоль бомжатский. Это мой пистоль. Топовый. Можно спокойно этим пистолем сейчас всех перестрелять здесь. Так. Ну, это изи, конечно. <laughs> это просто жесть какая-то. Пистоль такой имбовый. Так, тут еще не все, это еще, наверное, далеко не все. Да, он еще два охранника стоит. Прям stealth Action начинается. Metal Gear Solid. Да блин. Вот косой пистоля. А. Да е Реально кривой. Не попал. А вот и попадание пришло. Так, ну что ж, убираемся отсюда. Я так понимаю, я уже близок к тому, чтобы уйти из этой крепости. Поднимаюсь по лестнице. Ну-ка, что это такое у нас тут? Э -э, И лестница какая-то, кстати, не очень хорошая, смотрю. Еле-еле по ней двигаюсь. Да блин, дай пройти уже лестниц. Нету, вот, кстати, радара. Очень жаль, хотел бы узнать. Забили. Да? Тебя забили? <связывая> ну, я не знаю, в тюрьме, оказывается, ничего особо сложного нету. Тут одни стрельцы. Причем тут есть еще тюряшки. но тут, правда, нету никого. Непонятно, кого они здесь сторожили вообще. <связывая> Нифига, тут жратвы. <связывая> вот это тюрьма, блин. Вот это нормально, стало здесь накрывает. Так, есть, кстати, багаж какой-то, но это что-то какая-то ерунда. Тут тоже ни черта нету, непонятно, что тут вообще делать можно. Идем давайте дальше наверх, интересно, кого я дальше найду. Если здесь были какие-то стрельцы, то наверху просто закрытая дверь, да? И еще есть выше, куда-то можно подниматься. О, кстати, так еще удобнее идти, задницей просто. О, там еще стрелец один. Я бы даже сказал, и не один, там их два стоит. Ну, короче, как-то вообще все очень просто и легко. Ну, ладно, еще один какой-то проход. Ладно, пойду я в него, не знаю, куда это приведет. Интересно, тюрьма. Можно спокойно, значит, ходить с пистолетом здесь, да? Нормально вообще оружие с собой я еще ношу. Ну что ж, это, похоже, выход. Здесь, наверное, по традиции жанра должен кто-то быть, но никого нету. Ладно. Значит, вот наш выход. Или это не выход? Это нифига не выход, это непонятно вообще, куда пришел. А, побег удался. Переодевшись из форму стрельца, вы выбираетесь из города. Теперь попасть на глаза царю. Все равно, что подписать себе смертный приговор. Сельский судья из оба не покинул. Э! Э, какого фига? What the fuck? Почему все ушли с моей службы? Я что-то не понял. Ребята, куда вы ушли с моей службы? Города-то все равно мои еще. Почему там, главное, целую кучу просто рабочих ушло, блин? Fuck. Fucking щит. Так, ладно, что мне надо делать теперь? Когда ага, ц... царь вас знает в лицо, вам нужно найти сильного покровителя, который бы вас защитил. Кстати, покровителя, которого меня защитил бы, я думаю, может тут сюда подойти в принципе любой из тех, кого я видел. А, кстати, а что будет, если подойду к Алексею Михайловичу? Я сохранился все равно. Живой, да еще имеешь, понадобилось ко мне в палату входить стражу. Еще сказывали, что в 1655 году в окрестностях крепости была кровопролитная битва, и сражался там воин по прозвищу Персик, разные о нем сказывают. Кто говорит, что убит, что убит, кто бьет, а кто бает, что ранен в голову и памяти лишился. Одна только известна доподлинно, С тех пор боли о нем никто не слышал.